Здоровье, Дейдоль. Здорово! Здорово. Че, как дела у тебя? Как здоровье? Нормально. Нормально. Бессарабия, Украина. Ты откуда? Я с Москвы. С Москвы, Россия. О, центр цивилизации. Соответственно, вопрос серьезный тогда. Все-таки центр цивилизации. Да. Ты в курсе дела, что Финляндия с Эстонией объявили о перекрытии Финского залива. И по нему уже танкеры без оформления с нефтью не будут ходить. Да и хорошо. Как хорошо. А ты знаешь, от продажи нефти российский бюджет 60% зависит. Да российского бюджета границы полностью закрыли. российские. Российские границы вообще полностью Потом вообще бы... Это не российская граница, к твоему сведению. Ты плохо карту знаешь. Финский залив это не грани... это не российские воды. Ты карту посмотри. Я говорю, Рос... еще... я про Россию говорю, российские границы полностью закрыли. А значит, финский залив про... по финскому заливу везет нефть. Из если... Приморска. Да, вот. Пускай Приморск закрывает. Есть. пускай Мне это а вообще по барабану. А, то есть ты... Ага, ты не поддерживаешь то, что Россия воюет, уничтожает Украину. громит, бомбит, а, не, а, сразу, а, значит, ты не поддерживаешь, да? А когда Украина бомбил, это нормально было, да? Нет, так ты, как ты относишься? Ну, не ответил на вопрос. Как ты относишься к тому, что Финн Фин пере. Да вообще Соня, по, барабану, перекат... по барабану. По барабану. Хоть все а, и, и Бюджет России тебе тоже по барабану, а ты не боишься, такие слова? Нет, сказать. конечно, так, ты, зачем ты, мне бояться? И в бюджете а зависит российская армия. Заработать. Мы без И этого можем заработать. А я себе не знаю эти слова, ты не боишься, что возьмет? У вас за чистый лист бумаги на улицу выходишь, садит тюрьма. А-а-а, покривись, обезьяна. Ну, что я с обезьяной могу, о чем-то могу. Ну, а толк мне со свиньей разговаривать.